Mm. <music> Елабужский институт КФУ станет площадкой для открытия Дома научной коллаборации. Федеральный проект реализует с помощью гранта по направлению «Успех каждого ребенка» нацпроекта образования. Центр будет включать галерею с портретами 100 ученых, лектории, учебной аудитории, проектной и опытно экспериментальной зоны, территории для занятий творчеством. Он примет 400 школьников Татарстана на бесплатные программы доп. образования, связанные с изучением биотехнологии, робототехники и виртуальной реальности. В доме планируют проводить мероприятия проекта «Детский университет». Кроме того, там же пройдут обучение татарстанские педагоги. ДНК будет размещен в здании инженерно-технологического факультета. По словам директора Елабужского института КФУ Елены Мирзон, дом откроет на августовской конференции работников образования и науки, которая пройдет в Елабуге с участием президента республики Рустама Мениханова, а начнет работу ДНК уже 1 сентября. Камиль Гимаздинов, Айдар Нурмеев, Универньюз.